Индикатор стахастик. Рад приветствовать вас. И сегодня мы рассматриваем такой очень распространенный индикатор-осциллятор, как Стохастик. Мы будем рассматривать на примере терминала Квик, но данный индикатор есть практически во всех торговых платформах, в том числе терминал MetaTrader 5, Транзак и так далее. Когда имеет смысл применять данный индикатор стахастик? Это идеальный индикатор, который прекрасно работает при боковых движениях рынка. Это индикатор, который измеряет импульс цены, определяет области перепроданности и перекупленности цены и является очень хорошим индикатором скорого разворота рынка. Но, как и у всех индикаторов, у индикатора тоже есть свой недостаток. При сильных трендах все индикаторы, все осцилляторы – Показывают ложные развороты рынка. То есть если сильного тренда нет, индикатор будет у вас работать хорошо. Если у вас боковик, индикатор будет работать идеально. Но если сильный тренд, то индикатор будут давать много ложных сигналов. Теперь давайте в терминале QUICK посмотрим, как он строится, как он работает. Индикатор Stochastic достаточно известный индикатор. И он практически одинаково выводится во всех Известных терминалов Quick, MetaTrader 5, Transact и многих других. Возьмем какой-то, вот скажем, пятиминутный минутный таймфрейм. Фьючерс на рубль-доллар. Индикатор работает достаточно хорошо на абсолютно разных временных таймфреймах. Но больше применяется он для скальпинга, для активной торговли на внутренних дневных таймфреймах. Нажимаем редактировать. И добавляем из стандартных индикаторов, находим его в списке, это «Стохастик-осциллятор». Добавляем и давайте сразу посмотрим, какие у него есть настройки. Параметры индикатора. Индикатор состоит из двух линий. Первая линия – процент К, она обозначается, и вторая – это сглаженная линия от предыдущей, обозначается процент Д. Первая линия обычно строится сплошной линией, а вторая линия выводится пунктиром. Это не обязательно так, но так, как правило, принято, вам проще так будет ориентироваться. Нажимаем применить и посмотрим. Увидим линии, выведенные в терминал. Индикатор Stochastic, как мы уже видели, состоит из двух линий. Первая линия вот это называется стохастиком Более быстрая линия, она сплошным красным цветом обозначена. И вторая это сигнальная линия, более медленно это сглаженная линия от индикатора Стохастик. Также существуют две области перепроданности и перекупленности. Здесь взяты два уровня 80 и 20. Как только индикатор заходит, принимает значение выше 80, это считается, что индикатор находится в зоне перекупленности, то есть рынок перегрет и готов к развороту. И как только индикатор попадает в нижнюю зону, в зону перепроданности, это значит, что рынок перепродан, и это сигнал к тому, что рынок может вскоре развернуться и начать восходящее движение. Давайте немножко изменим значение индикатора. Значение, которое мы взяли, это очень малы. Редактировать. Выделяем стахастик. И давайте поставим ну, хотя бы параметр 11. Как видите, сигналов стало меньше. Индикатор стал реже попадать в зону перекупленности или перепроданности. Это хорошо, потому что слишком чувствительный осциллятор будет давать очень много ложных сигналов. Давайте посмотрим, как этот индикатор строится? Формула индикатора связана только с минимальными и максимальными значениями за некий период. Индикатор строится в процентах и равен он 100 умножить на цена закрытия минус минимальное значение low за некий период. n в нашем случае это 11. Деленное на разность между максимальным значением хая за этот период за период 11 минус минимальное значение лоу за этот же период равный в нашем случае 11 вот эта красная линия обозначенная сплошным красным цветом вот это индикатор стахастик и вторая линия обозначенный пунктиром это просто сглаженная в нашем случае с периодом 3 линия от индикатор стахастик то есть Фактически это скользящая средняя от индикатора стахастик. Она более медленная и мы видим, что она идет чуть-чуть с запаздыванием. Как по индикатору стахастик можно торговать? Как мы уже сказали, существуют две области. Зона перекупленности и зона перепроданности. Стандартные значения 20-80, но их иногда меняют. Ставят 15-85, иногда ставят 25-75. Абсолютно по-разному. Чем больше значение вы берете для зоны перекупленности, например, не 80-90, а тем реже будут возникать сигналы. Тем они будут надежнее, но тем не менее вы можете какие-то сигналы пропустить. Первый способ торговли. Когда индикатор попадает в зону перекупленности или перепроданности, а затем выходит из него, можно открывать длинную позицию. Вот в данном случае индикатор выходит из зоны. Перепроданности, можно открывать длинную позицию. Закрывать ее можно, когда индикатор попадает в зону перекупленности. То есть вот здесь позиция закрывается. Позицию мы здесь закрываем и открываем позицию, когда индикатор снова выходит из зоны перекупленности. Ждем попадания в зону перепроданности закрываем позиции открываем лонг здесь скорее всего у вас сработал бы стоп стоп для данного индикатора абсолютно необходим и ставится он как правило чуть ниже минимальной свечи которая образовала преобразование которой индикатор попал в зону перепроданности Снова индикатор входит в зону перепроданности. И здесь после срабатывания стопа происходит где-то повторный вход в лонг. Зона перекупленности. Позиция закрывается. И через какое-то время мы встаем в шорт. Здесь мы видим движение очень невнятное получилось. Практически здесь же позиция закрывается и мы переворачиваемся в лонг. И снова индикатор входит в противоположную зону. И снова переворот. Снова переворот. И здесь, как видите, в последнем случае более интересное получилось движение. Цена начинает более резкое движение вниз. Это первый вариант торговли. Второй вариант торговли. Входить по сигналам, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. Но закрываться только по профиту или только по обратному сигналу. То есть только обратные сигналы. То есть в данном случае, если профит более длинный, то удастся поймать большее движение рынка. И третий вариант, наверное, наиболее распространенный, это торговля по пересечению индикатора стохастик и его сглаженной пунктирной линии. В этом случае мы смотрим, когда... Индикатор стохастик или пунктирная линия находится в зоне перепроданности и происходит их пересечение. После того, как более быстрая линия стохастика пересекает пунктирную линию, мы открываем длинную позицию в данном случае. Происходит обратное пересечение, мы переворачиваемся, если не произошло закрытие по стопу или по профиту. Попадание в зону перепроданности. Открываем длинную позицию. Вот этот сигнал игнорируется, потому что в этом пересечении было, но индикатор находится не в зоне перекупленности или перепроданности. Здесь скорее также возникнет сигнал. Еще один. Второй заход. После, скорее всего, сработавшего стопа. И следующий сигнал возникает вот в этой зоне перекупленности, где-то здесь происходит вход. Как мы видим, точки входа будут немножко отличаться в зависимости от метода, которым вы будете, какой, каким вы будете торговать, как вы будете использовать. Но, как вы видите, в похожих точках индикатор отрабатывает движение рынка и очень хорошо ловит. Точки разворота. То есть мы успеваем войти и после этого рынок начинает обратное движение. Фактически это есть золотое правило трейдинга. Покупай где дешево, продавай где дорого. Вот именно индикаторы осцилляторы типа стахастика как раз это правило реализует в идеале. То есть именно так и должен поступать настоящий трейдер. Изменяя параметры, увеличивая например сглаживание, вы получите сигналы с большим запаздыванием. Но ваши сигналы, скорее всего, могут быть более надежными. Вот смотрите, в данном случае мы изменили параметр. И вот этот сигнал, который давал нам ложный вход, он исчез. То есть, этот сигнал исчез. Сигнал будет возникать вот только в этой точке. То есть, здесь медленная линия не находится в зоне перепроданности. Правда, мы пропустили вот здесь сигнал. Но у нас зато получились очень прекрасные сигналы, все практически прибыльные. Шорт, переворот. Где-то здесь шорт, переворот, без убыток. И здесь где-то шорт. И где-то здесь вот уже сигнал-переворот. То есть в данном случае у нас все сделки получились только прибыльные. И вот здесь, кстати, еще вот один еще один сигнал, тогда фактически, если бы мы вошли здесь, то мы бы так в этой сделке остались на протяжении вот всего этого периода. Вот так работает индикатор Stochastic. Индикатор интересный и рекомендуем вам его использовать при боковых движениях рынка. А вы как знаете, рынок большую часть времени находится в боковике и обязательно комбинировать с каким-то трендовым индикатором, чтобы хороший тренд тоже вам, приносил вам денег. Потому что на тренде данный индикатор может давать много ложных сигналов. Нажимаете на кнопку ниже и вы узнаете все фишки и параметры робота на основе данного индикатора.